Что притягивает деньги ценные советы и денежные приметы деньги можно получить довольно быстро узнайте прямо сейчас что притягивает деньги откройте для себя источники богатства с помощью скрижали вы будете с успехом делать букмекерские ставки также вы узнаете, как найти лучшую работу и увеличить заработок благодаря своим увлечениям. С помощью особых техник на деньги и настроя на процветание, вы сможете реально изменить свое финансовое состояние в лучшую сторону. Занятие со скрижалью позволит вам настроиться на богатство и привлечь к себе энергию денег. Почему магия денег работает? Почему магия денег работает? Потому, что с помощью особых техник вы задействуете скрытые возможности своего подсознания, действующие в мироздании. Теперь у вас в руках есть мощные инструменты, которые помогут вам стать финансово независимыми и обрести богатство. Известно, что деньги являются энергией. Чем у вас больше энергии денег, тем вы богаче. Как вы знаете, скрижаль способна работать с энергетикой. Вы способны своим намерением открыть денежный канал, а точнее, его расширить до нужного вам размера. Следует помнить также и обратной стороне денег. Проведите этот эксперимент. Зажгите спичку, соблюдая меры противопожарной безопасности, и бросьте ее на жестяной поднос. Если огонь поднялся выше и не погас, то у вас все хорошо с деньгами, а если огонь погас, то все очень плохо. Внимание! Перед вами редкая и мощная техника на деньги, которая действительно позволяет обрести финансовое благополучие. Скрижаль, который пользуются богатейшие люди планеты. История этой техники и ее аналогов начинается примерно с первого века нашей эры. Именно этим временем датируются первые упоминание о тайном обществе, которое занималось изучением древних знаний и законов мироздания. Именно Рамакришна был основателем подобных практик по привлечению денег. Сейчас в Индии в городе Мапуса живет потомок Рамакришны. А это Рамакришна наш. Это тот известный, преизвестный Рамакришна. Да, вон там вот он. Он такими глазами смотрит. Ты получишь такой взгляд полной любви, который ты потом не забудешь никогда в жизни. Посмотрите, какой у него взгляд. Я тебя, говорит, люблю, говорит. Она откроется. So Она будет так счастлива в своей жизни. Like Это как дверь для нее, чтобы открыть, открыть жизни. Oh Yeah, yeah, me too, me too. Like, yeah. Побежали мурашки. Oh, thank, you thank you very much. You very much. You very much. <laughs> Он волшебник, скажи. Он мне. волшебник. Yeah. Yeah. Yeah. Can, I, can I see your Opala Ринка. Я могу посмотреть твое кольцо Опалова. Какое потрясающее, oh, да? Наталья, вообще yeah. супер. Знаешь что? I like to give это как один вид подтверждения для вашей души, вашего облика на этой планете, вы делаете это значимым. Я уважаю вас. Вы должны уважать себя и делать все возможное на этой планете. И завершить миссию. Мы увидимся в центре вселенной. Великий, известный, потрясающий. Мусхрама Кришна. А, потому что когда он начал просматривать, он же сказал, держи образ Марии да, в голове, да. у меня мороз пошел по коже. Да, да, он туда меня... собрался и вскрыл да, файлы, да, понимаешь? Да. Он это умеет, он каждого человека одним словом охарактеризовывает, да, да, правильным да. словом да. причем. А он понял, какая она есть. Сейчас подобными техниками пользуются богатейшие люди планеты. Хотя информация об этом тщательно скрывается. Только для тех, кто... Желает иметь много денег, хочет жить в достатке и роскоши, мечтает обрести силу, которая будет привлекать деньги. Скрижаль реально притягивает богатство и изобилие. Люди, практикующие эту технику, уже давно живут в достатке. Скрижаль не только притягивает к человеку денежную энергию, но и меняет его денежное сознание, что гораздо важнее. Ведь тому, кто хочет быть богатым, нужно не только уметь привлекать деньги, но и сохранять их. Когда можно увидеть результат? По опыту, деньги начинают приходить уже после недели регулярных занятий. Однако стать действительно богатым человеком можно только тогда, когда сознание полностью настроится на процветание изобилия. Замечено. Как только сознание-практика настраивается на богатство и изобилие, к нему тут же начинают приходить невероятные финансовые возможности. Как и почему работают скрижа? Скрижаль воздействует на подсознание человека, усиливает личную вибрацию, и освобождает мозг от посторонних вибраций, раскрывая тем самым его потенциал очень мощно. Особые визуализации позволяют практику войти в контакт с определенной частотой сознания, и наполнить ее весь разум. Погружение в сон после работы закрепляет эффект, в результате чего работа по привлечению денег начинает проходить на подсознательном уровне. Техника проводится непосредственно перед сном. Порядок выполнения. Практик ложится на спину и закрывает глаза. Кладет скрижаль себе на грудь. Расслабляется и успокаивает мысли, концентрируясь на темноте, возникающей перед закрытыми глазами. После того, как внутренний диалог остановлен, практик интуитивно представляет перед собой энергию денег. И направляет это чувство в скрижаль. Затем практик начинает своим сознанием медленно погружаться в денежную энергию и впитывать ее. Представляя, что чем больше денежной энергии будет поглощено скрижалью, тем больше денег появится в реальном мире. Визуализируя поглощение денежной энергии, практик медленно погружается в сон и засыпает. Утром, на пробуждении, практикующий должен мысленно представить, что в реальности уже есть деньги, которые ему принадлежат, и вскоре эти деньги будут у него.